Сколько времени занимает создание проекта системы полива? Неделю? Два дня? Сутки? А что, если я справлюсь за 30 минут? Представляю вам Sketch –— онлайн-сервис для проектирования систем автоматического полива. Он не требует установки и запускается прямо в браузере на всех устройствах. В процессе рисования формируется информационная модель системы. Каждое сопла автоматически подбирается на основании геометрической характеристики поливаемой площади. Программа сама выбирает оптимальный диаметр трубопровода. Опираясь на гидравлический расчет, в итоге компонуется список всего необходимого сопутствующего оборудования. План можно пустить на печать для демонстрации заказчику как классический чертеж или сохранить. Программа Irisketch постоянно развивается и уже имеет свое сообщество. Iris это сервис, который экономит время и значительно упрощает процесс проектирования. Iris Sketch создана контрактором для контракторов. Анимационные ролики Linen Space. Современный метод продвижения бизнеса.